Эй, мой френд Финлянд, не хочешь вступить в НАТО? Ну, может быть. Нет, Финляндия, если ты вступишь в НАТО, то начнешь третью мировую. Пошел нахуй с моей земли у тыракищий. В тебя вторгся славный Советский Союз, мерзкая свинья. Ты сдохнешь в финском лесу, блюдино. Не раньше тебя. С удовольствием вступлю в НАТО. Боже, я потерялся. Чехия, помоги, нужно что-то делать. Польша, ты, конечно, прости, но я даже не знаю, где мы. Парни, не бойтесь, мы отведем вас в лагерь. В лагерь? Погодите-ка... Да, так что идите за нами. Йошкин кот бежим! Э -э, что это с ними? Может, они. грибов в лесу не всех поели? Амиго, у меня больше нет песа, чтобы тебя содержать. Теперь ты сам по себе. Теперь я независим? Си, так что можешь идти. Боже правый, какое счастье! Я свободен! Как много меня ждет впереди! Мир, развитие, процветание! Вива, Мехико! Вива! Независимость! Хорошо, хорошо, мне не жалко, всегда ведь приходится чем-то жертвовать. Ты дерьмо! Ладно, с этим утрясли. Пора переходить к более важным вещам. На повестке дня у нас... Отдавай землю, вонючий тако! Двигайся, Гросс, я тоже хочу! славно мы этого буррито отмудохали а багет ха ха ха что ж бывало и хуже эй hey, мехико не хочешь помочь чутьче надавать америка по самой флюге генхеймен просто дай мне умереть британия покинула европейский союз и в нем освободилось место мы думаем что мы достойные кандидаты для того чтобы это место занять ну хорошо, почему бы и нет? Расскажите ко мне немного о себе. Мой премьер-министр лесбиянка, так что я прогрессивна. Я могу поменять свое имя на Я толерантна. Я подписала приспанское соглашение с Грецией и изменила свое название на Северную Македонию отлично отлично я горжусь всеми вами вы все сделали большой прогресс и я думаю что уже принял решение новым членом европейского союза становится австралия что привет ребят Ну, австралия не европа но я участник евровидения этого достаточно ну и еще меня постоянно путают с Австрией, поэтому технически я на сто процентов европеец.